Вот. Сегодня хотел поговорить о правилах использования применения виафтанов. Вот, виафтанов и виаргонов может затронем, потому что вот и часто и на практических конференциях задается много вопросов, потом люди спрашивают, почему там портятся у них препараты, могут, да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 Еще один хочу подчеркнуть, это при использовании виафтанов при закапывании в нос. Вот кто-то закапывает виафтаны, там десятый особенно, третий, вот да, можно в нос закапывать. Но учтите сразу, вот в нос у вас так как в глаз, не касаясь, не получится, потому что вам нужно в ноздрюх все-таки засунуть кончик. И, соответственно, уже там тоже запрокинув голову, пару капель и вдох себя, чтобы вот эти капли попали непосредственно на обонятельную луковицу, и сигнал прошел в мозг непосредственно, в нервную систему у нас от капелек. Но, соответственно, засовывая в нос кончик флакончика, мы касаемся, вот, соответственно, содержимого носовой полости –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 чтобы эффект получился, здесь больше капель капать нет смысла за раз. Лучше чаще просто производить закапывание. То есть производить закапывание примерно примерно где-то каждые два часа. Ну или там до 6-8 раз в день. Соответственно, при закапывании нескольких виафтанов мы используем обязательно временной интервал 10-15 минут. То есть закапали один виофтан, потом 10-15 минут подождали, закапали другой виофтан в глазке. То же самое касается, если вы совмещаете прием виофтанов с консервативным каким-то лечением, которое назначил ваш врач-офтальмолог.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 Соответственно, вот, тут язык, э и в виде питьевых растворов, вот виаргоны, если принимать, или те же самые Виафтаны, там можно поменьше, то есть там быстрее идет метабол, а, там, там 5 минут достаточно между приемами препаратов. Внос, внос тоже самое, там 5-10 минут можно интервал, если разные препараты вы закапываете. Так, что еще можно сказать в данном случае? Сочетание, опять же, вот, ни в коем случае нельзя смешивать, поскольку у нас графтаны все это животного происхождения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 То есть это фактически вот получается, как нельзя закапывать вот сразу подряд несколько виофтанов Будет не очень эффективно. То же самое нельзя ни в коем случае смешивать несколько виофтанов Там в одном пузыречке закапывать эти растворы. Вот общался с людьми. Тоже проверяют различными методами диагностики. Вот диагностики методами фоля там и другими методами совместимости или скажем так подходит ли какой препарат наиболее эффективно для данного пациента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 пациента для данного человека подходить. То есть сразу два флакончика нельзя оставить данный прибор и оценивать эффективность, вот как насколько он подходит для того или иного человека. Ну вот что касается виофтанов вот вкратце я рассказал.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 Диагноз сложно, опять же, все поставить, кроме если как, ну, такая травма небольшая у вас произошла, или в соринке, там сухость глаза, глаза устают при работе с компьютером, вот, соответственно, здесь понятно, то есть при различных травмах, там, каких-то сухостей глаз, это первый Виафтан, при работе с компьютером и напряженной работе вообще со зрением, это третий Виафтан, поскольку он расширяет сосуды, вот, снимает спазмы, вот, и улучшает,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 то желательно конечно принимать два препарата сразу если страдает одна из тканей вероятностью там 80 процентов прилежащие ней ткань тоже будет страдать поскольку на нее это все откладывается то есть поэтому даже в термологии называются патологии там витриуретинальные хуриуретинальные то есть э, вот, стекловидное тело сетчатка либо сетчатка сосудистая оболочка с другой стороны затрагивается то есть Видите, все они взаимосвязаны, тогда нужно принимать вот различные уже графтаны, которые можно будет вот последовательно закапывать для наиболее эффективности восстановления. Ну, соответственно, вот. Когда вы получили да, диагноз, тогда вот пропивая, прокапываете курс 2-3 месяца и повторно потом можно сделать еще раз, сходить к отальмологу, сделать еще раз диагностику и посмотреть уже объективно, насколько произошли изменения какие. Вот и острота зрения можно померить, и состояние сетчатки, глазное дно посмотреть, и вот, как я сказал, лектороэкинографию сделать, функциональное состояние клеточек